Всем привет! На связи Виктор Бандалет, и в этом видео я хочу с вами поговорить о страхах отказов в бизнесе. Итак, ребят, не обращайте внимания на данную доску, проводил, записывал видео небольшое для своей команды некое обучение. И я хочу сегодня с вами поговорить именно о страхах, именно об отказах, да, то есть именно о возражениях, которые чаще всего встречаются у новичков. И это нормально, в принципе, я помню себя еще лет девять тому назад, когда я начинал этот бизнес 8 лет тому назад, 7 лет тому назад. То есть первые. Я так скажу, что первые пять лет в сетевом маркетинге для меня были очень сложными, и очень тяжелыми, потому что а, я интроверт и. Каждая встреча для меня была очень трудной, очень емкой и очень болезненной, если мне отказывали. На самом деле это нормально, это опыт и скорее всего, наверное, это нужно пройти, даже развиваясь в интернете. Вы будете встречать тех людей, которые будут цеплять вас, вас разговором, сообщениями, в личные сообщения, да, то есть писать некие гадости и вас это будет очень сильно трогать. Но через какой-то момент вы скоординируетесь, через какой-то момент все изменится полностью, когда вы будете даже с насмешкой и с удовольствием читать то, когда вас могут поливать грязью, вам могут говорить нет, говорить, что вы занимаетесь чепухой, при том при всем одалживая вас денег, либо видя и завидуя то, где вы отдыхаете, на чем вы ездите и как вы живете. Поэтому, ребят, но... Это видео не для того, чтобы просто вот поделиться некими своими мыслями. На самом деле я хочу для вас дать три рекомендации, которые помогут вам эти, так сказать, возражения просто-напросто убрать, да, то есть, либо как с ними справляться лучше. И первое, я хочу, чтобы на то, на чем вы сориентировались и на чем вы концентрировались, это на том, что вы хотите предложить рынку. Зачастую, когда новички, когда мы приходим в сетевой маркетинг, у нас, знаете, как пелена на глаза находит, мы эмоционально э э воодушевлены. Мы начинаем, честно говоря, нести некую чушь. А какой наш продукт самый замечательный, сколько там сертификатов качества пройдено, насколько она меняет жизнь людей, а маркетинг-план, так вообще путешествовать можно за счет компании. То есть мы несем такую технологическую чушь, бла-бла-бла, как мы называем, как американцы любят, кстати, технобабл называть именно вот техническую часть сетевого маркетинга. И для того, чтобы избежать вот именно данных ошибок и чтобы вы сами же в свою жизнь не привлекали тех людей, которые будут крутить у виска и говорить, что иди-ка ты займись нормальным делом, я хочу, чтобы вы сориентировались, что вы можете предложить. Да? То есть всегда помните, когда вы что-то продаете, когда вы кого-то хотите зарекрутировать, речь должна идти не о вас. Не о том, какие классные продукты, не о том, какие классные возможности, а думать о клиентах, либо о кандидатах. Все продажи это о них. да, То есть о решении их выгод, о решении их проблем. Когда вы станете тем человеком, который решает проблемы, благодаря тем вещам, которые у вас есть, продукт ваш, бизнес-возможность, сделки и кандидаты, клиенты к вам будут приходить мега квалифицированные и мега качественные. Это рекомендация номер один. Сориентируйтесь на том, что вы можете приложить на рынок. Да, то есть, чем и как вы можете быть полезным. Как, вы проводник чего через ваш продукт. Да, то есть, какую выгоду вы несете для своих кандидатов, либо же для своих клиентов, либо для тех и других. Следующее, ребят. Второе, вы должны понять очень важную вещь. Сетевой маркетинг м, работает по закону больших цифр больше числа больше результата сетевики большинство предпринимателей с маркетинга 90 процентов 99 даже возможно 95 процентов всех предпринимателей с маркетинга делают одну главную ошибку они уходят рано они уходят рано и тем самым а, не получают результатов они не перебирают такое количество Людей в столько много, сколько необходимо. Вы должны понять, что бизнес и ваша команда, структура это колода карт. И ваша задача это найти своих тузов. Вы никогда не найдете своих тузов, если не переберете максимальное количество карт. Возможно, знаете, бывает э, у некоторых, что туз попадается сразу же. да, То есть вот колода карт у кого-то в серединке, у кого-то в конце. А бывает такое, что в начале, в середине, в конце, в конце. А бывает такое, что необходимо перебрать всю колоду карт для того, чтобы достать хотя бы несколько тузов. И когда вы перебрали одну колоду карт, вы берете вторую, и перебираете следующую колоду карт. И э, в поисках своих четырех ключевых партнеров. И своих четырех тузов это очень важно запомните сетевой маркетинг да и в принципе любой бизнес в любом бизнесе работает конверсия конверсия да то есть есть определенное количество людей которые замечают вас которые интересуются и которые приходят к вам в бизнес да то есть самая узкая донышко поэтому чем больше цифры тем больше результаты на каждое нет чем больше нет вы получаете вы приближаетесь к своим да крепким уверенным да который, от которых будете кайфовать поэтому это второй фрагмент второй, второй так сказать момент на котором я хочу заострить внимание закон больших цифр запомните это и в нашем бизнесе в сетевом маркетинге прыгает лишь тот кто уходит и если вы не уйдете с этого бизнеса и продолжите работать над своими слабыми сторонами, либо концентрируясь на своих сильных сторонах и их совершенствуя, вы в любом случае добьетесь результата в сетевом маркетинге. Здесь нет никаких волшебных пилюль, волшебных компаний, воз воз волшебных возможностей. Везде есть бизнес, везде есть стратегии, тактики. Если вы будете их изучать, внедрять, вы обязательно придете к своей вершине. И третье. Результат – это... Итог того, что вы нарабатываете навыки, только тогда, когда у вас есть навыки привлечения, только тогда, когда у вас есть навыки переговоров, закрытия, продаж, работы с командой, вы зарабатываете деньги, вы становитесь лидером, топ-лидером. И навыки не пропьешь. Слышали такое? Навыки не пропьешь. И от этого третья моя рекомендация это практика, практика, практика. И только так и никак иначе. Вы должны понять, вы не должны превратиться в попу с ручкой. Которые только обучаются. И такие как кровопицы, только вот вампиры пьют и пьют. Обучаются, обучаются, но не применяют. В практике, потому что им еще вот столько-то вот не хватает, еще совсем чуть-чуть, и вот я начну действовать с понедельника. Вы должны уяснить очень важную вещь. Вот смотрите, это две ноги, представьте, да, то есть вот как человек, он идет, а, одна, а, вот так вот, если показать, одна нога, передвигается вторая нога, а, а, и, там и так далее, да, то есть двигается. Но а, наше развитие, оно тоже как две ноги. Если вы развиваете и двигаете только одну сторону, одну ногу, да, одну ногу, обучение, например, но не практикуете, вы то, просто двигаетесь по кругу, на одном месте стоите. Да, то есть двигается одна нога по оси. Это как упор, да, то есть нога практики как упор, а, а обучение двигается вперед, но нога, которая отвечает за практику, не, не дает движению вперед, а просто крутит вас по окружности но вы стоите на месте но а, как только вы обучаетесь и прилагаете практикуете то чему обучились вы двигаетесь вы двигаетесь вперед именно так работает закон успеха именно так работает закон результатов в любом в любой сфере деятельности поэтому ребят если вам было полезно ставьте лайк обязательно пишите что конкретно вас зацепило? Да? То есть вот какой-нибудь небольшой инсайт а, с того, что вы услышали с этого видео, мне будет очень крайне полезно. А, ну вот это обратная связь, чтобы я понимал свою аудиторию и делал намного качественнее контент. Подписывайтесь на мой канал, а, в мои группы, в социальные сети, можете найти ссылки в описании обязательно а также возможно вас ждет в описании какой-нибудь бонус какой-нибудь подарок обязательно посмотрите я уверен что это сдвинет вас с мертвой точки и даст совершенно другой взгляд на будущее итак ребят ставьте лайк ждут вас обязательно комментария внизу подписывайтесь и увидимся с вами уже в следующих видео с вами был виктор бандолет пока пока